Здравствуйте, друзья, на связи Владимир Мошкин и сегодня я записываю инструкцию о том, как подать заявку на выплату денежных средств, потерянных в любых проектах, хайпах, пирамидах, судебными приставами, судами, с банками, с чем угодно. То есть хоть в бизнесе вы потеряли деньги или украли или сгорели там все что угодно вы можете получить и имеете право денежное вознаграждение благотворительное вас ни к чему не обязывающее. и теперь я проверяю как работает Google форма, то есть я беру копирую эта ссылка будет под видео больше никакой ссылки не будет только эта ссылка под видео и Открываю браузер, к примеру, Firefox. Для того, чтобы мне отправить заявку и ссылка работала корректно, мне нужно открыть Google Почту. Я открываю Google Почту. Только с Google Почты можно отправить и заполнить ссылку. То есть, если у вас нет Google Почты, то просто зарегистрируйте ее. Для этого достаточно зайти на YouTube, набрать в поиски. И вообще, постоянно, если вы чего-то не знаете, вам достаточно зайти на YouTube и задать вопрос. Как зарегистрировать Google Почту? Enter и получаете коротенькие инструкции. И так по любому вопросу. Но теперь не об этом. Видим, что у меня здесь адвокат Мошкин, почта привязана. А здесь тоже почта адвокат Мошкин привязана. Все, я в новом вкладке вставляю ссылочку. Перехожу по ней. Ссылочку от формы. А, здесь у меня адрес электронной почты. Я его ввожу. В каком крае области я проживаю? Красноярский край. Если вы в области проживаете, пишите область. Если вы проживаете в республике, прописывайте в какой республике. Если в автономном округе, то автономный округ. Нам это нужно для того, чтобы формировать территориально людей в группы для открытия офисов. Здесь пишу. Телефон. Ой, э, Евгений. Брат мой. Я же за брата заполняю анкету. За брата. Томская область. То есть захожу с его почты. Его телефон без плюса, без восьмерки. Просто семь. Девятьсот шестьдесят один. Восемь, восемь, пять. Ноль, четыре, три, два. Можете звонить по этому номеру, чтобы зарегистрироваться на выплату. Дальше вы заходите к себе в Skype и вот здесь, нажимая на фамилию, имя, у вас есть логин в скайпе. Вот его нужно указывать. Просто тыкаете, выбрать, копировать. Так как мне нужен логин Skype брата, то я нажимаю на его имя, фамилию, Мошкин Евгений. И вот его логин Skype Копируем. И вот здесь вставляю. И нажимаю отправить форму. У меня спрашивает капчу. Выберите все изображения, где есть светофоры. Раз, два, три. Подтвердить. Все, анкета по возврату денег с любых проектов. Данные отправлены. Благодарю. Будьте на связи. Можно посмотреть предыдущие ответы, кто что писал. Давайте попробуем открыть ссылку. То есть я пока один. Здесь свечусь. И, и то правильно. Изменить ответ можно свой, если что-то неправильно указали. И смотрим. Письмо на почту пришло. Анкета по возврату денег с любых проектов. То есть письмо, пришедшее вам на почту, подтверждает, что вы сделали все правильно. Ваша анкета ушла. Не нужно ее заполнять несколько раз. Все, вот анкета, она ушла. И вам пришло уведомление на почту. Давайте проверим саму анкету. Вот она анкета. Вот так она выглядит. Здесь сейчас мы сделаем все по центру. Все вот так вот данные упорядочиваются. Отметка времени 16 сентября 2018 036. Томская область, Евгений Мошкин, мобильный телефон, Skype и адрес электронной почты. Все эти данные э, мы берем, формируем по регионам. Э, соответственно, все, кто с Томской области, в одну ячейку добавляем по скайпу. Скорее всего, будут скайп-чаты. Будет куратор по этой области назначен. Об этом в следующих видео. Для этого видео дана только инструкция. И вот согласно вот этого порядка, да, все по порядку здесь будут укладываться люди, мы будем производить выплаты. Как будем производить выплаты, об этом я расскажу. Сегодня или завтра будет вебинар. Подробные с этими моментами, как будет происходить возврат денежных средств, именно реальных денег. На этом завершаю инструкцию. Опять же повторяюсь, ссылка на Google форму под этим видео. Просто его, ее, эту ссылку копируете, вставляете в браузере и заполняете. Обязательно только с Google Почтой, поэтому зарегистрируйте сначала в Google Почту. Благодарю всех за внимание, за внимание. До скорых встреч. Ставьте лайки, делайте репосты.